Изобретение Николая Теслы из периодической системы элементов Менделеева удален элемент эфир. Будет ли эта система в ближайшее время преобразована в связи с квантовым переходом и получением новых знаний Вселенной? Ну, во-первых, это не только через Теслу слой, Это шло через нашего гениального Менделеева. В основном он даже написал об этом книгу. Его таблица Менделеева, собственно, содержала первую колонку именно инертных газов, нулевой группы, и начинал, и над всеми элементами стоял общая, так сказать, ну, как бы общая субстанция их, им предшествующая, это эфир. И у него была написана по этому поводу большая книга, которую потом правильные академики, которые там... Ну, имели большинство голосов, собрались, проголосовали и исключили, сказали, нет, этого не надо. Это, это неверно, потому что вот нас много, и мы так не считаем. Это, это как раз вопрос о том, к народовластию. или... Понимаете, потому что до тысячи голосов идиотов никогда не перевесит одного голоса гения. Вот Мирослава спрашивает, почему редко говорить описаниях с Корана и о пророке Магомеде? Разве эта информация нет от Создателя? От Создателя? Сказать, что... Ну, вы понимаете... Я не эзотерик. Вот вы меня опять начинаете пытать, как будто я какой-то вот ученый на этом направлении. Со мной просто эти события произошли. Они произошли как бы ну, в плане в ключе христианского мировоззрения. Я поэтому так все рассказываю. Хотя у меня есть определенные моменты, где мы, в общем-то, касались и мусульманской религии, даже общались с пророком Мухаммедом, у нас были такие, в общем-то, контакты. Причем контакты явные, в большой аудитории, когда там один мальчик, очень, ну, по дела, коллег, он был из Нижнего Новгорода, вдруг заговорил на арабском языке, чтобы, а там... В зале оказалась женщина, которая понимает арабский язык, начала эти тексты переводить. И у нас вот такой получился разговор очень интересно, через этого мальчика, и через эту переводчицу, где Пророк Мухаммед нам очень много чего рассказывал, в том числе рассказывал о том, как исказили мусульманскую религию. Причем исказил его брат, он его прямо обвинил в этом и говорил, что там, в общем-то, некоторые тексты. Например, «Убей неверного», который знаменитый мусульманский постулат, а он был изначально совершенно не так написан. Мухаммед писал «Убей неверного в себе». Это большая разница. В себя загляну и поискать неверного, или вокруг оглядываться, где он там неверный. Сейчас я ему башку отшибу. Вот из таких схожений все пошло. То есть он, он даже он слезами плакал. Там ну, картинка была ясновидящая. Видели, он просто плакал от того, как все исказить. Аркадий Иванович, Вы говорили, что физическое тело может стать вечным. Этот процесс произойдет, произойдет через столетия или мы можем его увидеть уже при нашей жизни? Уже при нашей жизни. И вообще это все будет очень быстро происходить, буквально. Но до тридцать шестого года весь переход должен состояться.